Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о самой инновационной, наверное, я бы сказал, мультисистеме, да, мультичейном, который называется Polkadot, его еще называют убийцей эфириума, но это абсолютно совсем не так. Поговорим, в общем, о нем. Поговорим также о их токене DOT и самое, наверное, что нас больше всего интересует, когда их токен DOT покупать и зачем он нужен. Кому это интересно, погнали разбираться. Прежде всего, это не какой-нибудь убийца там, эфириума, еще чего-то, там какого-то блокчейна другого. Эта система призвана наоборот объединить и эфириум, и биткоин, то есть все разного рода блокчейны, которая может совместно, так сказать, ну простым языком жить с друг с дружкой. И осуществлять кросс-блокчейн-передачу любого типа данных и активов, а не только даже токенов. Подключение к Polkadot дает возможность взаимодействовать с широким спектром в сети Polkadot. А именно это обеспечение всех блокчейнов, всех сетей, это обеспечение их безопасностью, также масштабируемостью, ну и собственно их технологии, да, которые инновационная в этом прямом смысле этого слова. И эта детище, разработка принадлежит не кому-нибудь, а именно Гевину Вуду. Это очень известный человек в криптоиндустрии. Он же является одним из соучредителей Эфириум Ethereum и изобретателем языка смарт-контрактов Solidity. Сам Вуд начинал работу над своей идеей разрабатывать сегментированную версию Ethereum в середине 16 октября 2016 года. И уже тогда выпустил первый проект белой книги Polkadot. И в 2017 году Вуд и Питер Чабан из партии основали Web3 Foundation, некоммерческую организацию, созданную для поддерживания исследований разработок DOT, а также для наблюдения за его усилиями по сбору средств. И тогда, в этом же году, швейцарский фонд Web3 Foundation провел первую продажу токенов, и вдумайтесь только на секундочку, они продали то есть привлекли продаж на 145 миллионов. То есть это было самое масштабное и ну, крутое, наверное, ICO, которое проводилось. Что, собственно, и дало возможность, наверное, считаться и называться одним из лучших проектов 2020 года, именно когда уже пошла технология, запустилась, когда началась работа, да, когда пошел токен в рост и давал хорошие, естественно, иксы своим ранним инвесторам. Но самое здесь интересное, что много еще больше э, э, инвесторов эти токены не продают, а именно держат. Потому что это целая система, которая позволяет этому токену, несмотря на ее эмиссию, а эмиссия у него, э, давайте посмотрим, вот 1 миллиард, все уже токены практически циркулируют в рынке. Даже при такой эмиссии он имеет высокую капитализацию, хоть сейчас рынок и медвежий немножко спускается. Капитализация его 13 миллиардов. И я считаю, что несмотря на коррекцию и там еще там будет какое-то может падение вниз. Мы сейчас это обсудим, кстати, куда может прийти цена. Я считаю, что данный токен в перспективе будет только расти. И расти будет, ребят, очень хорошо. Во-первых, сам токен служит трем различным целям полкадот Да, это он играет немаловажную роль в управлении. Также это и система голосования, также стейкинг и также, когда различного рода блокчейн и проекты хотят стать парачейном в системе полка DOT, им тоже будет требоваться сам токен ДОТ, который будет, естественно, ну, залачиваться на определенное там, количество времени. Все это будет только поднимать цену и будет естественный дефицит этого токена, потому что много-много проектов хотят быть именно в системе Polkadot. И уже на сегодня вот блокчейне на Polkadot даже такие крупные проекты, их уже насчитывается около 130 команд. Это и Plasma Network, это и Childlink, Acola Network, трасти Wallet Token, твт и многие-многие другие проекты. Комьюнити этого проекта просто шикарные. В их твиттере, смотрите, читатели только почти полмиллиона. Представляете, да? То есть, одним словом, это реально очень крутой, фундаментальный инструмент. И сейчас, когда цена на данный токен, с давайте посмотрим, упала на 72%, даже по этому курсу, сейчас цена 13,5 долларов, я не считаю, что это будет супер какой-то ошибка, если вы сейчас его купите, именно на долгосрок. Потому что цена, э, как минимум, она ну, практически всегда возвращается к своим хаем до 50 долларов. Это первая будет цель, но ну, я думаю, цель в 100 долларов, полкадот в ближайшем будущем, не знаю, это полгода, год или два, в отметку 100 долларов, достигнет очень-очень даже легко. Но сейчас не нужно с дуру там бежать и закупать на всю котлету реально монету DOT. Потому как есть большая доля вероятности, что биткоин опустится ниже 30, пробьет до вниз. Если он дойдет до 20, то естественно потянет за собой весь рынок. И не исключением станет и монета DOT. И здесь вот смотрите, я вот начертил для себя красную зону. Для меня помимо вот этой цены, я там немножко себя прикупил. Вдруг рынок сейчас может развернуться и пойти вверх, к примеру. Я немножко прикупил там на 10% от того объема, который я хотел бы иметь в своем портфеле. Дальше вот по 30% я готов докупить по таким ценам, если они будут от 9 до 10 долларов. Это я считаю вообще супер отличная цена для старта, для первой покупки, особенно только ДОТ. И если дойдет и рынок даст возможность закупиться от 6,5 и до 8, это будет вообще суперская цена, ребят. И уже от этих цен в среднем вы уже поймаете от 7 там, до 8 иксов только до возврата хайов. А я напоминаю, что я вижу только DOT В любом случае по 100 долларов как минимум, а может быть и выше. Потому что это целая мультисистема, которая будет пользоваться ну, много блокчейнов и будет парачейнами. И DOT будет просто востребован. И он будет храниться, залочен. И люди не будут там... Прям сейчас выбрасывать и продавать эти монеты, они будут реально ценны. Ну а если рынок вообще там будет шалить и DOT провалится в район от 4 до 5 долларов, то есть до изначальной своей там цены, до торгов на бирже Binance, к примеру, то я считаю это будет вообще счастье и здесь я уже рекомендую абсолютно всем, можете говорить. Покупайте не пиво с чипсами, там, не какие там, что вы там вредного такого покупаете, воздержитесь месяц. Если будет цена 4-5 долларов, ребята, покупайте монету DOT, Потому что в будущем реально это все окупится. Больше информации, как всегда, я даю в своем телеграм-канале. Вот, пожалуйста, ссылочка, подписывайтесь. А я напоминаю, что рынок криптовалют, да и любые инвестиции, подразумевает под собой высокие риски. Поэтому всегда изучайте альтернативные точки зрения. Всегда... Решайте и думайте своей головой самостоятельно. Ни в коем случае не заинвестировать не кредитные, ни заемные, ни последние деньги. Кому данный ролик понравился, подпишись на канал. Кому было полезно, пишите в комментариях, имеете ли вы монету DOT уже у себя или тоже готовы прикупить на долгосрок, как и я. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.